Классический SWIFT-перевод Этот способ долгое время считался как один из наиболее дешевых, но долгих способов перевода денег Суть его в том, что деньги отправляются с помощью системы перевода в SWIFT Но для этого и отправителю, и получателю нужно иметь счета в банках, в валюте перевода, которые должны иметь корреспондентские счета для отправки денег Тариф тут один из наиболее низких на рынке составляет в среднем полпроцента. Перевод с помощью систем международных денежных переводов. Речь идет в первую очередь о системах Western Union и MoneyGram. Среди их преимуществ безопасность, доступность и сравнительная простота осуществления переводов. Среди недостатков высокая комиссия, несмотря на то, что, к примеру, у Western Union существуют специальные тарифы в этом направлении переводов передача наличных денег через посредников этот способ передачи средств остается еще очень популярным но он будет уходить в прошлое с развитием электронных способов правки денег мы не советуем вам отправлять значительные суммы денег потому что есть законодательное ограничение а риски достаточно высокие ведь никто не гарантирует вам что деньги будут доставлены в срок и полностью в среднем Перевозчик, перевозчик берет плату в районе 20-30 злотых. Почтовый перевод. Этот способ перевода подходит для тех, когда получатель находится в отделенном месте, где нет отделения банков, а только Укрпочты. Стоимость такого перевода незначительна, это 1% плюс 23 злотых, но преимущество низкого тарифа нивелируется длительным сроком отправки денег, это 1-5 банковских дней. Максимальная сумма отправки денег в Польшу составляет 4 тысячи евро, а получение в Украине эквивалент 150 тысяч гривен в день. Через польские банки, имеющие дочерние банки в Украине. А свои дочерние банки в Украине имеют два польских банка. Это ПКО Банк Польский», материнский банк «Креда Банка Украина» и «Гэти Нобел Бэнк». Материнский банк ⁇ Идея банка. В первом случае Кредобанк предлагает получателю открыть в Украине карту в золотых «Златовка». Размер комиссии будет зависеть от наличия открытого счета в банке и суммы перевода. Идея банк вместе с Getting Noble Bank запустили новый продукт ⁇ простые основы ⁇ Суть его в том, что украинцы, проживающие в Польше, могут открыть в Польском банке счет и переводить деньги на карту в Идея банке абсолютно бесплатно. При этом условия обслуживания в польском банке тоже очень выгодные. Это и бесплатное открытие счета, бесплатное обслуживание, бесплатное снятие денег в любом польском банке. При этом обслуживание также возможно на украинском языке. Компании-новички на рынке денежных переводов. В последнее время на рынок международных переводов выходят новые, но уже зарекомендовавшиеся компании, такие как TransferWise, Azimo и другие. Суть перевода в том, что вы приводите деньги на счет компании, которая их обменивает по рыночному курсу и потом связывает с обратным переводом в эту страну. Таким образом деньги не пересекают границу, они взаимозащитываются по встречной операции по обмену. Компании готовы предложить русскоязычный интерфейс и оптимальные ценовые условия для перевода из Польши в Украину. Как можно увидеть, переводы во всех компаниях дешевле, чем банковские или переводы общеизвестных международных систем. При этом скорость проведения платежей не уступает. Обычно в течение 10 минут деньги поступают на карту получателя, а оплатить перевод можно онлайн, даже со смартфона и в любое удобное вам время. Немаловажный момент. Еще до осуществления перевода пользователи знают, обменный курс, что зачастую неизвестно при банковском переводе. Одним из недостатков таких способов является то, что нужно и получателю, и отправителю иметь карточный счет, и это небольшое доверие к таким компаниям, хотя они уже давно действуют на рынке и соответствуют требованиям законодательства стран, в которых работают.